Я сказал, отсюда меня убей. Ну ладно, побежали. Давай, давай, давай, дохони меня. Ты же мой верный пес. Гоп, гоп, да гоп. И снова, хаешки-котятушки, с вами Неллиал. И это снова Айза Хоррор Game. Не успела я выпустить одно видео, как вышло новое обновление. И на этот раз это касается нашего милого дружка. Ты где, ты падла? Вот ты где. Что ж, давайте поиграем с ним, не знаю даже где, давайте в особняке. Снова оккультизм, о, нам подсказки теперь дают. прикольно. Просто конченое место. от монстра. Вот смотрите, ребят, мы толком еще только начали играть, откуда он знает, что здесь уже какой-то монстр тут находится. Скрывайтесь от монстра, вы можете определять его местоположение, используя глаза, это-то мы знаем. Периодически проверяйте и на другие карты, чтобы проще ориентироваться. Это мы знаем. Но, блин, объяснить реально, откуда персонаж знает, что здесь находится монстр. Что именно собака, что именно куски мяса его смогут отвлечь. Какого хрена? А мы ведь процентов играем за того самого паренька, который связан с Крейси и с Чарли одновременно. Как он связан с дружком? Вот что мне интересно. Вы можете наблюдать историю в дневнике. Да ладно, мы как бы это поняли. Дай мне глаза собрать, слиняйте отсюда, по берегу, куда-нибудь, пожалуйста. О, офигеть, вы видели, ребят? А прикиньте, он так повернется как-нибудь, побольше мордочку просунете, да я нафиг сдохну. Хм, а мне интересно, а что, если я встану в том проеме, и он будет поворачиваться, он меня убьет? Будет очень нервно, если он меня так сможет убить. Ах, а эту проблему так и не исправили. Как много тут и мяса, я не могу. Сюжетный предметик. Так, эту картину мы встретим на втором этаже. Итак. Хозяин, это ты? Подождите, дружок, это ты? Что произошло? Пачан, ты не знаешь, а я тем более. Охренеть! Так это еще и наш песик! Что за бремя он имел в виду? Охренеть, ребята! Просто охренеть не встать! Что ж, давайте изучим полностью историю. И далее будем строить теории. Какие-то обожаю, господи, юперный карась. Ой, а где ты? О, а дайте покормим. На на на. Пора делать ноги, пацан! Я понимаю, что это твой песик. Но, пожалуйста, давай побежим отсюда. Давай, делай ноги пырее, пацан! Ты смогешь, давай! Бери глаз по пути, молодец! Ты смог, ты убежал. А теперь давай зайдем сюда. Где тут можно было куда-то нажать? О, быстро. А, точно! Лекарство и тубзолятор. Этот призрак преследует меня, что делать. Снимать штаны! бегать. Ты только что сортири. Мешок с деньгами подобрал! Что тебе еще надо для счастья? <плёвый> Собственно, я могу передвигаться. Так, а ну-ка, тык, тык, тык, тык. Мешочек. Для чего они? Не, не знаю. А вот и ножовка. И я знаю, где находится последняя цифра. Ту -ту ту -ту -ту. Вот. Ну, а! Я умолял тебе остановиться, хозяин. хозяин. Что я сделал? Я... Я потерял тебя тогда. Пиздец! О! Хозяин, хозяин, это больно. Зачем ты причинял мне боль? боль? Я не хотел. Я просто... Он очень разозлил меня. Кто? Это, это все из-за другого хозяина? хозяина? What? Я был зол, и ты попался мне на пути. Другой хозяин? Неужели Чарли? И вы видели, как он развернулся? Прям чётенько так развернулся, блин. Жесть! Ага, вечно на нашем этаже? Да не разворачивайся ты здесь! Падла! Стой, блин! Ты задрал! Ты задрал уже! Дружок, ты падла! Я, значит, тебя жду! А ты ко мне не бежишь. Или добегаешь ну, до моей комнаты, будто ты меня там унюхал, блин. Я что, насрал в туалете, что ли? Не знаю. А, точнее, я же оттуда мешок взяла. Гы -гы. Ну все-таки, на ну, какого хрена? Ты добегаешь до меня и оборачиваешься, а мне вниз срочно надо, понимаешь? Ага. А че я туплю? Арили, че я туплю? У меня же есть шикарный телепорт. Твою дивизию. Вот тупая. Жух, блин. Тут только один мешок. Все, что мне остается, идти дальше. А где два? Я прострала. орил где я просрала бы мешка? Ага, вот один. А вот один, а вот второй. Больше здесь ничего нет. Лучше продолжать что-то там делать. В любом случае, мы скоро это с вами прочитаем. Где ты, блять? Ага! Ты убежать от меня вздумал, падла! Бара! Бара-бара-бара! Только не убегать! Только не убегать! Вот, все, Наконец-то! Итак, Глазик! Я всегда был рядом с тобой, хозяин. Я знаю. извини меня за произошедшее. Что там случилось? Такой, спатьи! Разве Ты я не был мальчиком? Ты всегда был, но не я в ту ночь. Что случилось? Ты убил дружка? Больше он ничего не говорит нам. Итак, за дружка мы собрали все. А ну-ка стоять! А ну-ка стоять. Дружок, я, конечно, все понимаю, но прости. мое чувство к тебе не взаимные. Фак! Охренеть! Офигеть, блин. Вот чего-чего, вот этого я не ожидала. В любом случае, ребятки, давайте-ка на всякий случай возьмем глазик. Не знаю зачем, правда. Идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. Ах, жизнь моя жестянка. А теперь давайте почитаем все, что здесь написано. Это просто конченное место. Это место очень странное. Не могу избавиться от чувства присутствия кого-то еще. Но здесь должно быть пусто. Я проверял. Да, но при этом ты сразу понял, что мясо для монстра. Вот что меня бесит. Фото с надписей. Теперь это бремя на твоих плечах, Бедная душа. В этой мешке есть кое-что. Фотография старика. Подпись сзади. Теперь это время на твоих плечах, беда туша. Что он имел в виду? Мы уже поняли, что он имел в виду, однако причёс здесь дружок. Здесь и вправду что-то не так. Это нехорошо. Каждый шаг вперед дается с трудом, но нужно двигаться. Короче, ребята, здесь... Призрак преследует меня! Господи, то же самое, что и с Крейси. Короче, здесь ничего нового. Старый тяжелый ключ, щас отновки, Короче, все, что нам теперь интересно, это лишь диалог с дружочком. Хозяин, это ты? Подожди, дружок, это ты? Что произошло? Короче, дружок был нашим псом. Может быть, он тоже пострадал от проклятия? Возможно, что господин Майлз проводил какой-то опыт, и он и есть старый хозяин. Я умолял тебя остановиться, хозяин. Что я сделал? Я, я, потерял тебя тогда. Такое чувство, что мы не помним, что мы делали, но одновременно это выглядит так, как будто, будто мы что-то с ним сделали. Хм. Читаем далее. Хозяин, это больно. Зачем ты причинял мне боль? Я не хотел. Я просто... Он очень разозлил меня. Даже я не знаю, кто это. Чарли или господин Майлз. Потому что, помните в тот день, когда умерла Крейси, там очень прор, произошел тратата. Короче, когда Чарли запер меня и, скорее всего, господина Майлза в больнице. Кто ее очень разозлил? Возможно, что они с этим Майлзом что-то не поделили, а возможно, что он был зол на Чарли. Чарли, по идее, это батя нашего главного героя. И поэтому, ребятки, огромная вероятность того, что второй хозяин это и есть Чарли. Ну, как бы, знаете, как обычно это бывает. Вот батя, вот сночек, вот у сночка дружочек. Но собачка... Собачка привязывается и к одному, и к второму. Поэтому первый хозяин, второй хозяин. Она бы в этом сидела, Вот. Но почему мы причиняли боль нашему дружку? Может... Это все из-за другого хозяина? О да, я был зол, и ты попался мне на пути. Что мы сделали? Что мы сделали с ним? Может... Как-то перенесли на него проклятие? Нет, не думаю, на самом деле. Но, черт, что мы с ним сделали, вот что мне интересно. Потому что все вот эти вот подсказки, которые нам даются сюжетные, это же, блин, они не отвечают толком на поставленный вопрос. Они лишь побуждают в нас желание создавать все новые и новые теории. Зол, и ты попался мне на пути. Зол, потому что его запер Чарли. Но, неужели дружок был в больнице? Ведь если мы все проверяли в этом особняке, то как он мог утверждать, что никого здесь не было, если здесь был дружок? Значит, он также находился в больнице. Я всегда был с тобой, хозяин. Я знаю. Извини меня за произошедшее. Мы каемся, но все равно слишком поздно. Может, мы выкололи ему глаза? Из-за этого, дружок, в такой вот демонической, так сказать, форме ничего не видит. Точнее, видит, но у него глаз нету. Он вообще нас понюха находит по запаху мешочка. Ладно. Разве я не был хорошим мальчиком? Даже не знаю, кто это говорит. Уже озломленный дружок или обычный дружок. Может он пытается пробудить какое-то чувство внутри хозяина, то есть внутри нас. Типа чувство раскаяния, сожаления, не знаю. А с другой стороны, может это уже демоническая сущность дружка играет с нами. Да, конечно, смысл этих фраз один и тот же, типа заставить нас чувствовать себя виноватыми, раскаяться, но если это настоящий дружок говорит, то скорее всего он все еще любит хозяина, но в данной ситуации дружок пытается нас убить. Значит это говорит демон внутри него. Ты всегда им был, но не я в ту ночь. Зол попался на пути. Ребята, картина начинает складываться все больше и больше. Но я так и не понимаю, на что же был так озлоблен наш главный герой, что не пощадил своего пса. И что в итоге стало с дружком? Может он его убил, а Чарли смог его воскресить? Но учитывая то, как он это делал... Ну даже если учесть себя там, Крейси... А вот теперь вот он дружка вот точно так же воскресил. И он в итоге стал демоном все дела. Ох, ребятки, не знаю даже. Ну, давайте-ка теперь попадемся нашему дружку. Дружочек! Свистулетчик! Вот это там! Ты же здесь! Ну точно же здесь! Видите! Так, ты где-то впереди? Ага! Блазик! Видите? Если бы это был наш дружок, он бы не стал на нас так нападать. Хотя, с другой стороны, ребята, как сказать, как сказать? Вот представьте себя на месте дружка. Вы любите своего хозяина, хозяин любит вас, вы делаете все для него, вы его опора, он ваша опека. И тут непонятно из-за чего он на вас набрасывается, в итоге убивает. Вот как вы себя будете чувствовать? А будете его любить? Тут, блин, смешано как-то, потому что с одной стороны ты все еще любишь хозяина, с другой стороны ты его сильно ненавидишь за то, что он сделал с тобой, и ты не понимаешь из-за чего. А теперь давайте, ребятки, попробуем поиграть с дружком в больнице. Изменится ли что-нибудь? Все, что изменилось, ребятки, это... это... это... описание предметов. Какая крыска, как она меня встречает, господи, я не могу, ребят. В общем, ребятки, как я и думала. Так как герой один и тот же, то описание предметов везде будут одни и те же против какого бы монстра мы с вами не играли. Все, что меняется, это сам сюжет. Само описание, точнее, повествование этой истории. Э, Что? Оно прошло сквозь него? Ну-ка, дружок, пробеги ка под этой штукой. Я не понял, это что такое, дружок? Дружок, блин! Ой, блин! Побежали, побежали, топ-топ-топ! Ой, ладно, дружок! Я тоби жду. Дружок. Дружок, блин. Я не могу, ребят. Куда ты? Утрепал-то. Дружок. Да стой ты, блядь. Отсюда меня убей. Я сказал, отсюда меня убей. Ну ладно, побежали. Давай, давай, давай, дохони меня. Ты же мой верный пёс. Гоп, гоп, цыда, гоп. Ну что ж, ребятки, данное обновление мне понравилось, однако осталось все еще много пробоин. Я очень надеюсь, что следующее обновление будет касаемо этого уровня. И есть вероятность того, что именно этот уровень будет решающим, то есть как бы и кульминацией, и развязкой одновременно. Как для Крейси, так и для Чарльз дружком. Скорее всего, это место будет объединять нас всех. Хотя, кстати, однажды, я помню, я умудрилась как-то нажать на этот уровень, и начать его. Блин, у меня, правда, игра сломалась. Я, как обычно, ребят, я ломаю игры, но что поделать. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ну что ж, ребятки, всем удачи и всем пока!